Всем привет! В эфире «Универ News и я, Дмитрий Леонтьев. Смотрите и удивляйтесь вместе с нами. Поехали! <музыка> Наш телеканал «Универ ТВ» появился в новых сетях. Новая разработка. Как влияют различные добавки и нанотрубки на строительные материалы. Всероссийский студенческий марафон «Дал Старт». Телеканал «Универ ТВ» уже успел стать любимым каналом среди наших телезрителей, которые с интересом смотрят не только студенты. А мы все продолжаем расширять свои границы, и скоро зрителей станет еще больше. О том, как «Универ ТВ» начал набирать свою популярность, нам расскажет наш корреспондент Анна Глазунова.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 А о деятельности Казанского федерального теперь будет известно большему количеству народа. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Наша команда собрала для тебя самые интересные новости из просторов интернета. Какие? Узнаешь в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». 1 февраля на площадке Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошло расширенное итоговое заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. В рамках данного мероприятия президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, министр спорта России Павел Колобков и министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, проректору по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета Арифу Межведилову вручили памятную медаль «Патриот России». Принято считать, что в сфере строительства господствуют мужчины. Но студентки Казанского университета предлагают изменить это правило и открыть еще больше возможностей в строительной отрасли. Хочешь знать, как это возможно? Тогда наш следующий сюжет для тебя.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 Ходили практику Лемира Максимовича, и поэтому решили заниматься керамикой. Нам понравилась эта деятельность. Также у нас дедушка занимается в строительной области. Он поработал всю жизнь каменщиком.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 С 1 по 5 февраля 2017 года Краснодарский край станет центром российского студенчества. Именно в эти дни более 500 учащихся вузов с разных уголков России примут участие в молодежном фестивале «Всероссийский студенческий марафон». Подробности со дня открытия марафона смотри прямо сейчас.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 Впереди участникам ждут насыщенные дни, заряд от которых будет поддерживать их еще целый год. Елизавета Евтифеева, Ольга Солюкова, Ульяна Марамзина, Александр Токарев, Универньюз. А на сегодня у меня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.